Итак, первым делом нам нужно попасть на наш рабочий стол, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и перейти в пункт персонализация. Здесь мы переходим в пункт цвета и убираем галочку эффект прозрачность. Далее советую вам выбрать темную тему и перейти в пункт фон, где нам нужно выбрать сплошной цвет. Ниже нам нужно выбрать сам цвет и этот цвет у нас будет отображаться на рабочем экране. То есть вместо обоев у нас будет сплошной цвет. Это действительно поможет нам поднять наш FPS, Потому что картинка, которая стоит у вас на обоях, загружается в оперативную память и занимает в ней место. А если же ее не будет, то ее не нужно будет загружать в оперативную память и в память видеокарты. Далее переходим в экран блокировки здесь советую отключить галочку на отображать забавные факты, шутки, подсказки и другую информацию на экране блокировки. Также советую поставить фон, фото. Также если мы перейдем в пуск, то можем здесь убрать галочку иногда показывать предложения в меню пуск. Они нам попросту не нужны. Также я думаю, что у большинства из вас в меню пуск вот здесь вот прикреплены некоторые окошки. Для оптимизации системы повышения FPS я советую их отключить. По ним можно нажать просто правой кнопкой мыши и открепить от начального экрана если вы открепите все из них, то пуск у вас начнет выглядеть вот так, и открываться он будет значительно быстрее. Здорово, меня зовут Владислав, и в этом видео я покажу вам самые эффективные способы по повышению FPS в CSGO. Я думаю, многие из вас уже наслышаны про многие способы, но однако далеко не все из них эффективны настолько, насколько способы из этого видео. Я не буду сильно углубляться в подробности и расскажу лишь базовую информацию, которую вам достаточно знать для того, чтобы вы смогли поднять ваш FPS. Как вы можете заметить, до внесенных изменений у меня было около сотни кадров, а после внесенных изменений уже больше 200. Так что я думаю, что всем понравятся эти способы. Перед началом видео обязательно не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Но мы начинаем. Итак, далее нам нужно открыть любую папку и найти вкладку этот компьютер. По нему нужно нажать правой кнопкой мыши и открыть его свойства. Далее справа есть пункт дополнительные параметры системы. Вот здесь вот они находятся. У нас открывается вот такое окошечко сразу на вкладочке «Дополнительно». и нам нужно перейти в пункт быстродействия, конкретно нажав параметры. Здесь нам нужно выбрать галочку обеспечить наилучшее быстродействие и оставить вот здесь вот пунктик сглаживания неровностей экранных шрифтов. Потому что если вы отключите их, то картинка станет несмотрибельной, конкретно шрифты. А если включите, FPS сильно не поменяется, а шрифты будут, в принципе, приятными, как и были до этого. Далее переходим во вкладку «Дополнительно». И здесь нам нужно проследить за тем, чтобы кружочек у нас стоял на оптимизировать работу программ. Чтобы программы, которые у нас работают на экране, им отдавался самый высокий приоритет от компьютера. Следующим способом советую кликнуть правой кнопкой мыши по нижней панельке «Задач» и открыть «Диспетчер задач». Здесь перейти в пункт «Автозагрузка» и отключить все, чтобы у вас ничего не запускалось с запуском Windows. Конечно же Кроме тех программ, которые вам действительно нужны а вообще, во время игры советую отключать вам абсолютно все лишние программы Чтобы они не жрали ресурсы вашего компьютера Например, тот же самый Spotify или браузер Можно попросту отключить во время того, как вы играете в CS Далее нам нужно зажать сочетание клавиш Win R У нас откроется вот такое вот окошечко В котором нам нужно писать в команду Temp После чего нам нужно нажать продолжить И у нас открывается папочка со временными файлами Которые мы можем вот так все выделить И пропросту удалить Нажать продолжить с галочкой И все будет хорошо Все, у нас очистилась папочка и, как я уже сказал, эта папочка отвечает за временные файлы. Или не сказал. В общем теперь вы точно знаете. Следующий способ будет достаточно банальный, однако он работает и я должен вам про него рассказать. Нужно нажать как обычно правой кнопкой мыши ПКСки и открыть ее свойства. Здесь в общих нам желательно отключить все три галочки, если вы хотите получить максимальный буст FPS, потому что отключение оверлея Steam достаточно сильно снизит нагрузку на ваш процессор, вследствие чего понизится импут ну и в принципе игра станет работать стабильней. Ну и также параметры запуска, куда же без них, я оставлю их в описании, долго про них не буду рассказывать тут всего лишь отключение заставки во время игры, ограничение FPS, выставление английского языка и вот эта вот команда я честно забыл совершенно за отвечает. Также после просмотра этого видео или прямо сейчас советую перейти вам по подсказочке справа сверху или по ссылочке из описания на видос с самыми оптимальными настройками графики для CS:GO. Там я рассказал два способа настройки, а именно первый способ это соотношение лучшей картинки качества, то есть и количество кадров в секунду, а второй способ это упор на максимальное количество FPS при этом чтобы картинка была не вырывиглазной. Следующим способом мы удалим все ненужные файлы, которые хранятся в CS:GO, но при этом для ее нормальной работоспособности они не нужны этого нам нужно нажать правой кнопкой мыши по CSGO и опять же открыть свойства, перейти в локальные файлы и нажать здесь обзор. Мы попадаем в эту папочку и сейчас нам нужно будет удалить те папки, которые буду удалять я. Если что, на видео они будут помечены с единичкой в конце, поэтому вы можете спокойно ставить видео на паузу на каждом отдельном фрагменте и удалять все те папки, которые у меня на видосе с цифрой 1 в конце названия. А именно в самой первой папке нам нужно удалить DirectX Installer, это установщик DirectX который после установки нам уже и не нужен и Empty Steam Depot. Также мы можем удалить файлы к chrome 1 пак. это chrome но он как бы не chrome я не знаю как это работает если честно но он а браузер в игре никак не повлияет. далее мы переходим в папочку bin где мы можем удалить все папки которые там есть а именно locales map publish prefabs resources и в 8 win hp xp точнее. далее переходим в папочку csgo и здесь мы можем удалить следующие папки expressions materials models sense и в принципе все далее переходим в папочку панорама и здесь мы можем либо переименовать папку phones videos либо полностью ее удалить. На работоспособность игры это никак не повлияет. Я думаю, вы уже ознакомлены с тем, что фонс отвечает за шрифты в игре, а видеос за задний фон в менюшке игры. Он нам не нужен, если вы его до этого отключали, вы вообще можете полностью удалить эти папки, чтобы они не занимали место в игре. Далее в папочке CSGO мы переходим в папку Scripts, и здесь мы можем удалить папку Hammer. А также потом нам нужно будет среди всех файлов найти файл инвентарь структура и удалить все из них, кроме, собственно, этой инвентарь структуры Да-да, просто берете и удаляете Абсолютно все файлы, кроме инфраструктуры, Ну и трех папочек, которые там должны остаться Далее, из папки Counter-Strike Global Offensive Мы переходим в папку платформ И здесь удаляем следующие папки А именно Materials, ресурс, скриптс, сервис И вгу, вгуи, вгуай Что это такое? Если вдруг что-то случится не так После всех проделанных способов Мы можем нажать правой кнопкой мыши ПКС Открыть свойства Перейти опять в локальные файлы Если что, проверить их целостность Если вдруг что-то пойдет не так а также, если после всего проделанного Вы запустите КС А после чего откроете диспетчер задач вы заметите, насколько меньше оперативной памяти она стала есть. Там будет около 800 мегабайт всего. А если вы просто запустите игру без всех внесенных изменений, то она будет жрать где-то аж целых 2 гига. Плюс-минус, что-то такое. Просто почувствуйте разницу. Ну и последний на сегодня способ будет для самых таких заядлых челов, в которых либо супер плохой комп, либо они хотят добиться самой-самой максимальной производительности, понизить им и понизить вар и понизить пинг, собственно, тоже. А именно это создание вот такого вот ярлыка Steam, при запуске через который Steam у нас будет запускаться без браузера, без каких-либо визуальных эффектов, он вот такой вот у нас будет в целом, короче, да. У вас не будет ни браузера в игре, который вы вполне вероятно отключили до этого, не будет никаких визуальных эффектов и в целом он у вас будет старый. Если вы захотите написать какое-то сообщение другу, у вас будет такое старое окошечко, как бы как было раньше когда-то в Steam, после до его, точнее, обновления. Для того, чтобы сделать такой Steam, нам нужно перейти на диск, на котором у вас установлен Steam, перейти в программ файл x86, Steam, здесь нужно пролистать чуть ниже и найти вот это приложение Steam. Нужно создать его ярлык, переместить на рабочий стол ну или туда откуда вы будете запускать собственно этот steam нажать вот так правой кнопкой мыши открыть его свойства скопировать параметры запуска Да, да, параметры запуска для steam а, для приложения и записания. и вот здесь вот у вас будет указан путь после чего вы нажимаете вот так пробел и вставляйте все вот эти вот параметры запуска которые я оставлю в описании тут в принципе все достаточно понятно вот но no браузер отключение браузера плюс open steam open mini, mini game list это как раз таки вот такой вот вид вы можете открыть вот такая Вид и обычный режим. Это чтобы вернуть обычный Steam, если вы будете запускать не через этот ярлык. Однако он у вас, видите, здесь ничего не будет выдавать, потому что у нас отключена браузер. Поэтому я думаю, из услышного ранее вы уже поняли, что если вы захотите открыть обычный Steam, вам нужно будет его запустить не через этот ярлык а через любой другой, либо через вот э, на панельке закрепленной задач. Но при этом предварительно полностью его закрыв вот здесь, вот либо через диспетчер задач, либо через вот эту вот панельку. И открыв его заново, он у вас будет опять выглядеть вот здесь, вот в углу, как бы свернутым. Здесь нужно будет нажать вид и э, обычный режим. Все. Теперь у вас будет обычный Steam, как был до этого. Что ж, вот такие вот способы я рассказал на сегодня. Это те способы, которые лично я использую, которые действительно помогают. Ими я пользуюсь уже больше полугода, наверное, и действительно не работают. Обязательно жмякайте там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи!